Добрый день, дорогие пользователи интернета, обычные посетители сайта. Сейчас я обращаюсь конкретно к тем людям, которые уже устали сливать свои кровные деньги в карманы мошенников. Хотим предложить вам такой вот свой личный метод, до которого мы дошли сами. Путем тоже больших ошибок, таких же обжогов, тоже мы слили немалый бюджет. На всякие курсы там уже курсы которых 95 процентов в этой сети интернет наш метод располагает таким, такими вот мощными инструментами как раскрутка аккаунта любой партнерской программы Вы, допустим зарегистрируйтесь вот да, в любой партнерской программе секретный миллион почитайте отзывы до да, работает выплачивает если да, действительно он вызывает доверие, вы можете регистрироваться и с помощью нашего метода вы неоднозначно, неоднократно увеличите своих партнеров которые будут приносить вам а, огромные выплаты на ваши кошельки, на ваши карты, ежедневно каждый день и стабильно сейчас покажем конкретный пример а, на одном из наших партнеров, на, из одной, в одной из партнерских программ да, вот таких как допустим Миллионер, да? Стать миллионером за один день. Сейчас перейдем. Вот, это такой вот проект, на котором можно зарабатывать. Вот у нас есть партнер, который работает конкретно по нашей методике. Этот человек приглашать не умеет. Он сразу сказал, то, что я приглашать никого не умею, не умею гнать трафик, да, это, этого тут делать не нужно. Вы просто все выполняете по нашей методике. И сможете пригнать в любую партнерскую программу определенное количество рефералов, которые будут приносить вам ежедневный доход. Этот аккаунт, по нашей рекомендации, у нее был зарегистрирован а, в октябре месяце, в начале октября месяца 2018 года. Смотрите, да, 241 250 рублей ушло к ней на FIRE-пишелю. Разделим это примерно на 2 месяца. Сегодня 6 декабря 2018 год. Это будет порядка 120 тысяч рублей в месяц. Вот посмотрите, да, вот эта площадка. Кто знает, что такое матрица, да? Это вот по матрице эта площадка принесла 115, это 75 тысяч, это 19, это 31 тысячу рублей. Вот эти площадки, насколько мы знаем, она выкупила сегодня и будет купить их дальше нашим методом. Наш метод. Да, он широко известен в интернете, но я не знаю, я не понимаю, почему его никто не применяет и не пользуется им там так, как надо. Мы предоставляем вам информацию, как использовать этот метод правильно, пошагово, конкретно, с которым у вас начнут а, приходить партнеры в ваши проекты, в любые ваши проекты под вас регистрироваться и начнут приносить вам вот такие вот средства. В любом случае, сейчас дело как бы стоит за вами, решайте, что для вас лучше: пойти опять в интернете найти определенный какой-нибудь новый курс с миллиардом долларов на ноутбуке, заплатить очередных там я не знаю несколько тысяч этому человеку и получить в ответ ну, просто ничего, или сделать конкретный правильный выбор. Под этим видео будет кнопочка, перейдете, приобретете этот очень, ну на наш по нашему мнению очень дешевый дешевый метод, да? И начнете конкретно зарабатывать вот такие вот суммы. Вот такие вот суммы, это можно вот посчитать, да, примерно 60 тысяч в месяц у нее получилось только с одной площадки. А, повторюсь, площадки могут быть зарегистрированы на любых партнерских программах, будь не знаю, КАМАЗы, какие-нибудь, всякие экономические игры, можно будет зарабатывать с них а каждый день стабильные выплаты с нашим методом. Все, до встречи, всем желаю больших успехов больших пополнений. Применяйте нашу методику, зарабатывайте и становитесь реальными миллионерами, а не так, как вам обещают. До встречи!